Привет, всем друзья в комментариях под видео про эфир появилось очень много комментариев про ripple то есть расскажи про ripple что это такое стоит ли его покупать или нет вот в сегодняшнем видео я постараюсь рассказать вам свое мнение и понимание этой технологии и стоит ли его покупать или не стоит и для начала расскажу о технологии ripple для чего она нужна как она работает и какую пользу она приносит то есть не углубляясь в какие-то технические моменты а понятным языком расскажу для чего она и как она может быть полезна? Значит, технология Ripple – это технология межбанковских переводов. То есть технология, которая помогает банкам переводить деньги из одной страны в другую страну. То есть из одного банка в другой банк. То есть соединяет вот этот вот процесс. Если биткоин позволяет одному человеку перевести деньги другому человеку, то есть без посредников, то так же само банки, это, Ripple это позволяет банкам. То есть э, приведу пример предположим вася хочет из германии перевести деньги пети в испанию то есть вася заводь, заходит в свой банк заводит там 50 долларов предположим он хочет перевести вводит имя фамилию там пети там название банка и так далее то есть такие вот данные после чего э, отправляет петя получает вася и петя они не знают что они используют технологию ripple но внутри банков как бы подсистема, которая позволяет безопасно, быстро и с минимальной комиссией совершить этот перевод. Вот это и есть Ripple. То есть он заменяет перевод э, того же SWIFT. Да? И э, если мы берем э, сейчас перспективу Ripple, то если мы берем то, как, э, сколько переводов делает биткоин, да, это большое количество, на данный момент уже большое количество. Но это не с переводом, который переводят через банки и технология ripple она в этом и перспективна, что если будут банки все больше и больше банков принимать эту технологию все больше и больше переводов будет делаться через эту технологию и соответственно банкам нужен будет ripple и э, будет э, цена на эту валюту расти это что касается технологии также вы должны понимать почему люди не делают переводы в биткоинах все просто для того, чтобы делать переводы в биткоинах, нужно шевелить мозгами. Нужно шевелить мозгами людям, нужно шевелить мозгами предпринимателям, нужно шевелить мозгами организациям. А это означает, помимо того, что нужно шевелить мозгами, нужно еще внедрять новую систему в свою какую-то организацию, бизнес или в свой кошелек. А это всегда, вот всегда что-то новое несет за собой риски. Это мы говорим про биткоин. Переходим к криплу Здесь шевелить мозгами никаким людям, никаким организациям не нужно. Только банкам. В этом случае шевелить мозгами должны банки. А это означает, что э, это намного проще внедряемо. То есть банки шевелят мозгами и поймут, что это дешевле, и это быстрее, и это проще. И, соответственно, все больше и больше, поэтому больше банков будут внедрять внутри своей системы, систему Ripple, да, вы это должны понимать а это, это перспектива если мы говорим про рост, который произошел недавно, то есть Ripple очень сильно вырос, и много вопросов, стоит ли вкладывать после такого роста или нет. То есть мы как инвесторы, мы должны учитывать риски. И риск вот этого э, искусственного надувания цены, оно вполне возможно. То есть что это искусственное надувание цены э, для того, чтобы заработать денег, а те, кто, соответственно, последние вошли, они потеряли эти деньги. Но если мы оцениваем риски, именно вот этого искусственного надувания, то есть пампа, либо риски, точнее перспективу именно вот этой самой технологии внедрения ее в банковскую систему, то как бы перспектива, она выигрывает по рискам. То есть она выигрывает эти риски. Даже если вот этот вот э, рост был пампом, то он сейчас просядет определенное количество там, процентов, но через какое-то время он вернется и дальше пойдет вверх. А если это не памп, то он просто пойдет вверх, да, там отскоки какие-то небольшие будут, но он просто пойдет вверх, и мы, соответственно, заработаем. Поэтому сейчас покупать, не покупать Ripple при 35 цене, меня склоняется решение именно в сторону покупать. Как у вас, это, соответственно, вот прослушав это, изучив дальше технологию, соответственно, смотрите дальше, изучайте, вы уж сами принимаете решение покупать или нет. Вот мое решение такое, по 35 покупать, потому что еще перспектива очень и очень огромная. Как это сделать, как купить риплы, я сделаю инструкцию в своей группе, ссылка будет в описании к этому видео, то есть через какое-то время я ее сделаю. Спасибо всем за просмотр этого видео, подписывайтесь на мой канал об инвестициях, бизнесе и личном развитии, если вас интересуют эти темы, и как всегда, удачи!